Здравствуйте, дорогие друзья! Я Лидия Валента. В настоящий момент, когда возможность ходить на концерты и слушать живую музыку для нас ограничена, очень ценится непосредственное общение друг с другом. Для того, чтобы скрасить ваш досуг и сократить время для нашей с вами новой встречи, я приготовила для вас небольшой концерт. Вместе с гитаристом Тильманом Дросте я исполню для вас песни, которые я написала на лирику Владимира Исаичева. Эти песни вошли в музыкальный альбом Облака, релиз которого прошел в Москве в Центральном доме работников искусств. Если вы хотите приобрести альбом Облака, я буду очень рада. Вы можете это сделать на моем сайте lidiavalenta.com или на других музыкальных платформах. Я очень благодарна телерадиокомпании Русский мир за то, что она мне предоставила возможность пообщаться с вами. А вам я желаю всего доброго и приятного просмотра. На мучают меня, Зачем меня ты отвергаешь к себе, как прежде не зовя, А может, ты меня не любишь? Угас внезапно твой порыв, и ты влюблен, теперь в другую, Меня забыв и разлюбил. Я не коснусь тебя обидой Не потревожу в тишине Твоих безумных увлечений Они как сон пройдут к весне Я не коснусь тебя обидой Не потревожу в тишине Твоих безумных увлечений как сон пройдут к весне. Настанет ночь, твои признания развеют всю мою печаль, но мимолетные желания несут меня куда-то вдали. Со мне в пустом вагоне сомнения мучают меня, но к наступлению рассвета, обнимешь ты меня, любя. Я не коснусь тебя обидой, не потревожу в тишине твоих безумных увлечений. Тебя обидой не потревожу в тишине Твоих безумных увлечений Они как сон пройдут к весне Они как сон пройдут к весне Они как сон пройдут к весне Если этого не будет, если этого не будет, если этого не будет, ты мне душу истерзаешь. На-на-на-на-на-на-на-на, На-на-на-на-на-на-на-на. И ласкай в шальном порыве Если этого не будет Значит, близок путь в разрыву Верь меня всегда, как прежде И ревнуй, когда в разлуке Если этого не будет Буду умирать со скуки Если этого не будет Если этого не будет Если этого не будет says cooking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 Я к тебе, скольжу по бездорожью, Ты мне ответишь радостною дрожью. Я мчусь к тебе, я мчусь. Сказал, что встретились случайно давай открою маленькую тайну я не давала воли случая мне дня я шла к тебе пришла встречай меня Ямчусь к тебе, я мчусь к тебе, я мчусь, я мчусь к тебе. Год от году, час от часа, То глянет гром, то солнышко Теплом одарит розовым Бывает, что я солнышко То вдруг царица грозная Глянь в очи мои, корень Мою ранимую, поймешь, что это мания. Любими я ревнивую, пусть все вокруг меняется, а мы неумолимые. Понравилось нам любить любите вы счастливы. Погляжу богиню, Кроткою мадонную, Но все же не покинь меня И бойкую, и томную Я дерзкая, я нежная, Могу порхать от радости, Люби меня хоть грешная. Все яростней Глянь в очи Мои корень В душу мою Там ложь, в конце концов. говорить что это бред я разучилась ошибаться про Сдавали мы любя столько лет, не надо нам двоим терзаться и говорить, что это бред. Прожив с тобою, Прожив с тобою, Прожив с тобою Столько лет, Столько лет, Столько лет, Столько лет, столько лет и за тебя я буду рада. Тебе он не понять Где живет Моя душа Где Любовь мою Завоевать Ты подумай Не спеша По пятам Преследуешь меня Забывая Путь домой Знаешь сам Что убегаю Каждый раз дорогою иной лети. Понять, не понять тебе, он не понять. Я, как ветер в облаках, не мечтай насильно удержать, волю дай, приду сама, По следам моим ты. the evil. Бывая путь домой, знаешь сам, что убегаю я. Каждый раз дорогаю. летать, Прости Прости, мой друг, прости Никогда тебе Не дано меня коня. Далеко ты от меня, но вдруг становишься все ближе, когда не слышу я тебя, и уж тем более не вижу живу и жду, и вдруг пойму, и ты ведь ждешь вот так же точно, и брушись я сквозь свет и тьму, на пояс скорый, пояс срочный. Но... Волшебного признания, Живу и жду, и вдруг пойму, И ты ведь ждешь вот так же точно, И я сквозь свет и тьму, На поезд скорый, поезд срочный, на на на на на на на на на на на на на на на на Ты, Ссоры все, разлуки, долгие страдания Ты любишь, значит, не страшны нам никакие расставания Живу и жду, и вдруг пойму И ты ведь ждешь вот так же точно И брошусь я сквозь свет и тьму На поезд горы, поезд срочный на на на на, -на. Женщины загадки не понять Ей пятьдесят, или сорок, или тридцать Улыбкой может мира колдовать, А взгляд то расцветает, то искрится Она прекрасной юности полна Ей возраст и покоренный властен. подвластен Так пей за эту женщину, за женщину до дна вот есть она, и это твое счастье. Вот подойдет, и мир твой озарится Радостью сердечной и простой. Но жизнь, она не ссорится, не злится, День наполняет нежной красотой она прекрасной юности полна Ей возраст и покоренный под подвластен Так пей за эту женщину, за женщину до дна Вот есть она, и это твое счастье В ее руках все спорится, творится с ней рядом точно все пойдет на лад. Ей с бури нет проблем договориться, О, тихо мирить может гром игра. Она прекрасной юности полна, Ей возрасты покоренный под властем. Так пей за эту женщину, за женщину до дна. Вот есть она и это, твое счастье, она прекрасной юности полна, я возраст и возрасты покоренный по пластин Так пей за эту женщину, за женщину до дна, Вот есть она и это твое счастье Так пей за эту женщину, за женщину до дна, Вот есть она и это твое счастье Судьбою мне отрада По жизни рядышком идти. Люблю, когда бываешь рядом, Когда звонишь мне с полпути. Своим веселым, милым взглядом Сквозь сумрак засияешь вдруг, И мрак дало все солнцу рада расцветает все вокруг Своим веселым добрым взглядом Сквозь сумрак сосияешь труп И мрак дало все солнцу рада И расцветает все вокруг Бед, печали и напасти, ты будто зонтик золотой. Отводишь от меня ненастья, и светишь радостью литой. Своим веселым, не взглядом, сквозь сумрак засияешь втрог, и мрак далось а солнцу рада. Расцветает все вокруг Своим веселым, добрым взглядом Сквозь сумрак засияешь втрог И мрак далось всю солнцу рада И расцветает все вокруг Штрок, и мрак далось все солнцу рада, И расцветает все вокруг. Своим веселым, добрым взглядом Сквозь образ осияешь трог, И мрак далось все солнцу рада, И расцветает все вокруг. И расцветает все вокруг, и расцветает все вокруг.